Еще раз добрый вечер всем. Добрый вечер. Я представляю Ульяновск. Меня зовут... Ну, я думаю, что кто ходит в общину, все должны меня знать. Меня зовут Наталья Присяжная. И также я хочу представить Елену Красильщик. Она является руководителем программы «Женское еврейское лидерство». И Марину Константинову, она руководитель проекта «Женское здоровье» программы «Кешер». Ну, я думаю, что вот первая встреча у нас пройдет, они нам расскажут про проекты, а вторую уже, вторая встреча мы уже сами что-нибудь подготовим. Ну, мы рады началу сотрудничества с женщинами да, ульяновской еврейской общины. Да, и хочу сказать, что в рамках программы проекта «Кешер. Женское еврейское лидерство» при поддержке женской лиги РЭК проводился конкурс женских еврейских краткосрочных проектов, реализуемых в различных общинах России. Мы должны сказать, что каждый проект уникален. И мы очень рады, что конкурс дал возможность проявить себя и свой творческий потенциал нашим участницам, ориентируясь на социально значимые проблемы и сохранение при этом традиций еврейской общины. Одной из задач, которую мы перед собой проводя этот конкурс, это не только привлечь внимание женщин к важным вопросам, но и их совместную социальную активную деятельность, объединяя их и спла сплачивая. Проект шесть сфер здорового образа жизни в современных реалиях, инициатором, разработчиком основным, которых и является Наташа, стал победителем среди других проектов. И сегодняшняя встреча – это первое мероприятие в рамках данного проекта. И я думаю, что проект этот положит начало действительно э, хорошей, дружной, сплоченной работе э, женской группы. Давайте мы все познакомимся, да? чтобы нам было приятнее общаться. Кто Я хочу представиться, э, начать вот такое наше представление, наше знакомство, а, как член вот, команды ведущих сегодняшней встречи. Я, как сказала уже Наташа, руководитель программы «Женское здоровье» а, проекта «Кэшер», и мне очень приятно, что а, этот проект из всех выбранных сфер деятельности направлен именно на сохранение здоровья. Поэтому мы в такой вот тесной команде с руководителем лидерского направления, с вашим региональным представителем, который очень переживала, очень вдохновляла, очень хотела, чтобы Ульяновск получил проект, который даст возможность развиваться. Я очень рада нашему сотрудничеству. Физически я сейчас нахожусь в Одессе. вот Работаю я по программе здоровья по всем странам». И я рада, что мы сегодня начинаем такую системную деятельность в Сульяновском. Если позволите, Лена, можно я возьму палочку, да? Я просто хочу Без добавить, кости. что я из города Кострома. Мы все я, из башни, разных башни, городов, да. я из города Кострома. Девочки, я очень рада видеть вас, женщину Ульяновска, потому что 12 марта... Я должна была к вам приехать на встречу, на знакомство для того, чтобы открыть новую женскую группу под руководством Наташи Призяжной, но помешала нам пандемия. Я очень надеюсь, что после Нового года я к вам приеду. Я Инна Моторная, я сейчас в Волгограде, живу в Волгограде и являюсь вашим региональным представителем. Удачи вам всем! У нас здесь есть и представители Ульяновска, и представители других наших городов России. Поэтому я очень прошу вас, назовите свое имя и город, который вы представляете. Пожалуйста. Ну, давайте я присоединюсь тогда к вам. Я Ольга Козлова, я представляю город Ульяновск, я член еврейской общины Ульяновска. Ну, я не помню, сколько лет, достаточно много. Вот, и мой папа, и мои сыновья когда-то. Все, все мы были там, и мои как бы, родственники, мой дядя, моя покойная тетка, всех уже нет, к сожалению, но они принимали очень активное участие в жизни общины. И моя сестра работала очень много лет представителем Сахнута у нас в Ульяновске, поэтому ее очень-очень много людей знают. Сейчас она в Израиле и поддерживает по-прежнему связи. И с теми, Спасибо. кого отправляла, и с теми, кто здесь. Спасибо, и... Олечка. Мы сделаем так вот динамично, а потом уже в процессе нашего да. проекта а... мы уже познакомимся с каждым. Но... Да. А к нашему проекту, спрос... в принципе, как бы непосредственно отношения не имеет, просто слушайте. А я думаю, что просто слушатели у нас будут вряд ли. У нас все становятся со временем активными участниками. Спасибо, Оля. Кто, кто еще хочет дальше подхватить нашу представлю? Лена Строганова, город Самара. Я тоже руковожу проектом Кэшер в нашем славном городе, запасной столице. Вот. Рада всех видеть. Наташ. Я просто это рад, что вы открываетесь. Открылись, наверное. Так что в добрый час. Спасибо, Конечно. Леночка. Спасибо большое. Спасибо, Лена. Да. Девочки, подхватывайте. Кадыч Ламира, Мира, Ульяновск. Спасибо, Участник общины, активный член, потому что водила внучек, в воскресную школу, в лагеря их отправляла и так далее. С Фаиной Рыкин работали, да, Мира, вы а? с Фаиной Рыкин работали? А, с Фаиной -Рыкин, Рыкин я да, помню, да. да. Да. Спасибо, значит, ну, вы про да. проект Кешер знаете и уже были на наших мероприятиях, не новичок. Спасибо большое. Девочки, кто дальше? Всем привет, <с>... я Юля Завальная из города Калуга, представитель проекта Кешер в нашем городе. Спасибо, Юлечка, очень рада тебя видеть. Следующий, кто подхватываете, девочки? Стесняется. Стесняется. Я можно без видео, меня зовут Юлия Ершова, я тоже сотрудник проекта Кешер, я тоже региональный представитель, нахожусь я в городе Курске, и вам передаю привет из города Курска, на вебинаре буду сегодня отвечать за видео, презентации, изображения и звуки. Спасибо большое, наша такая теплая, сердечная, техническая поддержка, спасибо Юлечка. А, девочки, вот тут Наталья написала, что нет микрофона. Наталья, напишите, пожалуйста, город, откуда вы, вы из Ульяновска, да? У Вики Аперидской ребеночек спит, Викочка, Вика, мы рады да, тебя Вика видеть, на, да. она не может да. говорить. Это у а, понятно, говорит. понятно, хорошо, замечательно. Я спасибо. Наша Вика, которая выросла с нами. Счёт, да. С молодежных, так сказать, программ, с лидерства, теперь она уже выросла. И она принимает тоже активное участие в жизни общины. Это я, я про Вику. Я уже, я, уже, я уже постарела для мужчин. Она созрела, стала более. Мы Вику тоже уже знаем. Да, мы встречались с Викой на семинаре и очень подружились и очень рады, что она сегодня здесь и надеемся на продолжение контактов. Спасибо большое. Работу. Людочка Никитина, ты можешь включить звук? А, Пишет Люда, Люда, Люда наверное, что не сам... можем говорить. Люда Никитина у нас представляет Тулу. Спасибо, Людочка. Фарида можно включить звук? Если нет, напишите, пожалуйста, откуда вы, я думаю, Ульяновск, да? Ульяновская это да, Ульяновск. Да, Ульяновск. Right. It... А ,ですね. uh, uh, Смотрите, девочки, кто еще не представился? Наша Диана представляю себе наша девочка. Да, Диана, пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня зовут Диана Алленберг. Я из Ульяновска. Я хожу в подростковый клуб, и я уже знакома с проектом Кешер. Я приезжала, кажется, в прошлом году на проект от Кешер мамы и дочки». Понятно. Спасибо Я большое. Меня, Спасибо. Да. Очень приятно видеть здесь следующее поколение. Это замечательно. Девочки, все представились, да? кто, кто письменно, кто устно. Это здорово. Это замечательно, что у нас здесь представители разных уголков собрались. И, конечно, очень важно, что сегодня мы вот начинаем, действительно, как вот сказала Ольга, цикл наших встреч. Это цикл посвящен вот этому вот проекту, связанному со здоровьем и с еврейской традицией сохранения здоровья. И поэтому сегодня мы решили начать а, вот именно нашу встречу с рассказа о женском здоровье через призму еврейской традиции. Для некоторых людей, которые у нас были регулярно на наших семинарах предыдущих, какие-то слайды из этой презентации будут знакомы, а, потому что мы а, говорили об этом на протяжении уже вот нескольких месяцев, мы ведем вот такой вот цикл. Здоровье и еврейские традиции. Но для Ульяновского, во всяком случае, это будет такой вот первый разговор на эту тему. Сейчас я пытаюсь запустить презентацию у нас, ага. так. И, а, чтобы мы с вами говорили и было видно. Вот видно сейчас, да, презентация видна? Видно. Это вот наш такой титульный лист, это мы рассказывали о нашем проекте. Итак, мы будем с вами сегодня говорить о еврейском подходе к здоровью. Мы сейчас находимся с вами в очень важном, очень таком, я бы сказала, трепетном периоде в еврейском календаре. Он связан с днями каяния, днями раскаяния, днями трепета. Это между Роша-Шана, между э, началом еврейского года и Йом кипуром То есть это те дни, когда мы уже получили э, приговор, сейчас осталось э, получить подпись на этот приговор, и у нас есть возможность как-то повлиять на наше решение». Люди, придерживающиеся традиции, люди религиозные, очень серьезно относятся к этому вопросу и к этим дням в еврейском календаре. Но даже те, для кого это кажется немножечко пока далеким, еще не вошло до конца в моду с в такой вот наш образ жизни, все равно относятся к этим дням в еврейском календаре с особенным чувством, во всяком случае, осмысление того, что произошло за минувший год и к чему сейчас в этом году нам готовится. Нам действительно мир принес очень большую неожиданность в виде пандемии, которой не было готово человечество и не был готов каждый отдельный человек. И, к сожалению, вот это окончание 1780 года было достаточно тревожным, волнительным, для многих семей оно было трагичным, потому что, кроме того, что это заболевание вошло вообще вот как бы в наше понимание, в наш быт, были потери, и потери были и в еврейских общинах. И, конечно, встречая вот этот 5781 год, мы все очень надеемся на то, что наша судьба будет положительно решена, на то, что эпидемия эти проблемы со здоровьем останутся страшными. Очень важно здесь понимать, что наше отношение к себе и к своим близким тоже изменилось. Мы стали больше ценить жизнь, мы стали больше понимать радость нашего общения, ту радость э, взаимной поддержки, которая сейчас платила очень многие семьи, очень многие общины, очень многих друзей несмотря на то, что физически мы находились в большом расстоянии друг от друга, мы старались поддерживать и будем поддерживать друг друга дальше. И проект Тэшер, начиная с марта месяца, провел огромную работу в формате онлайн, проводя вот эти вебинары, которые мы называли Тэшер вместе, поддерживая друг друга, исходя из того, что действительно спасая одну душу, мы спасаем весь мир, оказывая друг другу эмоциональную поддержку, оказывая друг другу поддержку в виде каких-то консультаций, в виде простых улыбок, в виде совместного переживания вот этого момента, как я слышу по отзывам, мы действительно поддерживали друг друга. Мы проводили вебинары, приглашая специалистов и говорили о разных аспектах и здоровья, и других вопросов. Мы проводили встречи нового, нового месяца, рош -Коныш. И я думаю, что вот эта э, невозможность встречаться лично, как Инна сказала, невозможность визитов, поездок, вебинаров, была компенсирована нашим, э, нашей возможностью встречи онлайн. И вот такая встреча у нас проходит. И вот этот вот постулат, э, который вынесен вот на этом слайде из Вавилонского Талмуда, что один человек равноценен всему сотворенному миру, это действительно стало... Вот таким вот призывом нам заботиться о себе и о своих близких более конкретно, более действенно. <клес> а если говорить о, о халмудической литературе, то вообще отношение к здоровью а там расписано на уровне ритуального законодательства. То есть у нас нет отдельных книг, посвященных здоровью, но россыпью на разных э, текстах э, мы можем понять также относятся к соблюдению э, принципа сохранения жизни и сохранения здоровью еврейская традиция. А, например, из э, талмудической литературы мы знаем основные принципы э, беноса э, как бы вот этого нашего жизненного цикла э, в те э, сложности и опасности, которые нас подстерегают. То есть, во-первых, наши болезни, как было установлено еще в коммунистической литературе, вызваны принципами наследственности, и это относится к ряду наследственных заболеваний, и, во-вторых, там говорится о принципе заразности, то есть о распространении болезней либо через насекомых, либо через контакт человека к человеку. То есть еще вот тогда в древней литературе на примере то, что переживали предыдущие э, наши поколения, были ли выделены вот эти вот две основных причины передачи болезни, либо наоборот крепкого здоровья. Если мы говорим о языке иврите, который был возрожден, который был заново создан с моментом создания государства Израиль, этот язык из мертвых превратился в живые, такие вот редкие Примеры мы можем привести «уживление языка». Так вот, в иврите, в древнеевритских текстах, были названия ряда болезней, которые перенесены в современный иврит. Вот на этом слайде вы можете видеть вот эти названия болезней – туберкулез, чума, рама, гематома, гнойная рана. Вот эти все названия древних источников перенесены в современный медицинский словарь на иврите. На вот этом слайде вы видите изображение Иерусалимского храма. Это то место, которое было символом души еврейского народа, где происходили богослужения, ритуалы, которые позволяли евреям быть единой общностью. Мы знаем, что был разрушен первый храм, был разрушен второй храм, сейчас э, надеяться, что э, будет воссоздан храм и по-другому заживет весь еврейский народ и весь мир в целом, но вот тогда в древнем Иерусалимском храме с большим уважением относились не только к первосвященникам, не только к тем, кто обеспечивал религиозный культ, религиозное отправление различных обрядов, но и к тем, кто оберегал здоровье священников. При Иерусалимском храме был врач, и он очень внимательно следил за здоровьем тех, кто в Иерусалимском храме нес религиозную службу. Очень важно, что заповедь «почитать врача» тянется вот еще с тех пор. «Почитай врача и уважай его, он поможет тебе в час нужды». А если завалил сын мой, помолись Богу, чтобы он излечил тебя. А затем вручай жизнь свою в руки врача, ибо он, от Бога, не отошли его, пока не излечишься. Вот в этих, казалось бы, простых словах заключена истина, заключено отношение еврейского подхода к здоровью. Мы надеемся на Всевышнего, но мы понимаем, что помочь нам сохранить себя, может врач, может специалист, который знаком с наукой врачеванием и может поддержать здоровье человека. В Иерусалимском храме а, было достаточно прохладно, и а, когда определялись а, определенные вещи по традиции а, празднований, по традиции а, религиозного служения, в особо холодные времена разрешалось священникам надевать обувь для отправления тех обрядов, которые, в общем-то, обычно делались вне обуви. Это говорится о том, что жизнь человека, его здоровье превыше всего. И вы знаете, что у нас есть определенные заповеди у соблюдающих людей, которые нельзя нарушить, но ради спасения жизни человека можно нарушить любую заповедь для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь наших близких. А Рамбам это наш учитель не только с точки зрения философии, но это человек, который еще в XI веке нес в еврейскую и в мировую культуру основы санитарии, гигиены, основы врачевания, различных принципов питания и здорового образа жизни. Этот человек говорил о том, что забота о здоровье и целостности это неотъемлемая часть уважения Бога. То есть это вот Тут повторял эту мысль, которая сквозит в разных текстах. В трактате опаснее майманит, он же Рамбам, указывает, что врач нужен не только для болезни, но и для наблюдения со здоровым. Это вот впервые озвученный такой принцип и сформулированный принцип. Не только лечение, а предотвращение болезней сейчас очень активно э, используется в медицине, э, в любой сфере ее, и вот в медицине, касающейся неврологии, эпидемиологии, вот что сейчас стало очень актуально для всего человечества. Мы не только лечим болезнь, мы пытаемся предотвратить ее всеми возможными способами. Очень важная э, мысль доносил Рамбам еще всех времен до нас, до наших сердец и для наших ушей. Он был противником одномоментного приема большого количества лекарств. И подчеркивал, что надо использовать и природные факторы, и различные сочетания физической нагрузки для лечения и для профилактики. Вот это очень актуально сейчас, потому что опять же с возникновением вот такой вот серьезной угрозы пандемии, сейчас люди хватаются за любую возможность приобрести какое-то лекарство, не проверив его, не понимая, нужно ли оно конкретно для лечения той или иной болезни, и очень часто вред, побочные реакции от этого медицинского препарата оказываются сильнее, чем эффект от его такой вот позитивной роли в лечении. Поэтому вот этот древний принцип разумного употребления лекарств только по назначению врачам он сохраняется до наших дней. Сделал Маймони в свое время очень важную классификацию всех людей с точки зрения врача. Для его заботы была важна первая часть, первая группы людей – это люди здоровые. И вот, как мы уже говорили, для него очень важно было научить здоровых людей сохранять здоровье. Это был тогда совершенно необычный, нетипичный подход к деятельности врача – работать не с больными, а со здоровыми людьми. Вторая часть э, целевой аудитории, если можно так выразиться, на которую работал Маймонит и которую он предлагал для внимания врачебному сообществу, это люди больные. Это те люди, которые требуют внимания, лечения, возвращения утраченного здоровья. И третья группа – это группа ослабленная, пожилая, это группа риска, как теперь называют этих людей. То есть э, для них очень важно держать Качество жизни, создать определенный уход, благоприятные условия для их достойной жизни и для том, чтобы они... Часть своей жизни, которую они уже живут, неся либо возрастные нагрузки, либо болезни, прожили достойно. Если вы сейчас подумаете о том, как медицина относится к группам населения, своим пациентам в современное время, то вы поймете, что действительно у нас также вот на эти три группы и делятся наши люди с точки зрения медицины. Это люди здоровые, для которых важна профилактическая забота. Это люди больные, для которых важно излечение и направлено все на сохранение их жизни и их здоровья. И это третья группа людей, которые не являются больными какой-то определенной болезнью, но и являются ослабленными, входят в группу риска возрасту или по каким-то хроническим заболеваниям, которых особо сейчас оберегают вот в этот период развития пандемии, потому что прогноз заболевания может оказаться гораздо сложнее, чем у первой группы или даже у второй группы уже заболевших людей, но без хронических заболеваний. Я хочу остановиться на еврейской этике. Дело в том, что вот здесь, на этом слайде, из различных трактатов, из различных постановлений ученых мужей, различных течений иудаизма выделены врачебная этика и выделены вот эти положения еврейского подхода к здоровью. И очень важно, что основным мотивом для врача не может быть стремление к обогащению. Мы понимаем, что врач – и тогда, и теперь не может работать бесплатно. Что для врачей, профессионально занимающихся медицинской деятельностью, это способ существования, это их заработная плата. Но становиться врачом только ради того, чтобы наживаться на чужих заболеваниях, к сожалению, мы знаем, это иногда происходит, особенно в сфере частной медицины, это по еврейской этике врача категорически запрещено. То есть любые медицинские учреждения, и частные, и государственные, они работают на благо пациента не с точки зрения того, какое лечение наиболее дорогое, а с точки зрения, какое лечение является наиболее целесообразным. Врач должен быть высокообразованным человеком. Я не думаю, что здесь нужно как бы особые пояснения давать, потому что образованность врача, его образование и в медицинской сфере, и в других смежных науках – это залог его успешной профессиональной деятельности. Врач должен оказывать помощь даже при наличии опасности для него самого. знаете, что мы сейчас действительно столкнулись с тем, что очень много медиков – в период пандемии, особенно в начале, когда болезнь была недостаточно изучена, не были понятны все пути передачи болезни, не было в достаточной мере подготовлены средства индивидуальной защиты, и тем не менее медицинские работники, как говорится, с головой и в отпускались пускались в путь по оказанию помощи своим пациентам. Мы знаем, что, к сожалению, среди в каждой стране есть такой список врачей и медсестер, и сотрудников регистратуры, и фельдшеров, врачей скорой помощи, шоферов скорой помощи, то есть всех медицинских работников, независимо от их образования и статуса в медицинской сфере, которые, оказывая помощь, разились и даже погибли. И очень важно обеспечить безопасность врачей. Во многом карантинные меры, такие строгие, которые применялись вот тогда, в начале пандемии, были направлены именно на то, чтобы защитить врачей от чрезмерной нагрузки, разгрузить медицинскую сферу, чтобы врачи успели оказать помощь своим, отличным, тем, кто нуждался, особенно остро нуждался в тот период. Очень важный момент в этике – это сохранение врачебной тайны, ибо не открывай тайн доверенных вам. Здесь э, в, есть государственные законы, которые э, сохраняют врачебную тайну, которой можно поделиться только с согласием самого больного, э, но видим, что еще из древних времен этики еврейского врача была вот такая э, очень важная обязанность сохранять доверенную тайну. И вот еще раз мы возвращаемся к обязанности врача сохранять профилактическое направление в медицине, уделять мнение и свое время не только больным, но и здоровым людям. И закончить свой рассказ об основах еврейского подхода к здоровью я хочу вот этим слайдом, что в иудаизме, мы уже говорили с вами, очень строго соблюдаются заповеди, и человек делает максимально возможное, чтобы эти заповеди не нарушать, особенно тот, кто взял на себя э, миссу соблюдать эти заповеди и кто устражает свою жизнь. Но есть определенные э, моменты, когда наступает опасность для жизни больного. И вот если э, мы что-то нарушаем для сохранения жизни больного, то разруша, э, разрешается нарушить запреты скорой. И э, Это является не только разрешительным, но даже таким побудительным фактором. То есть Мы должны спасти человека, и это приоритет. А вот если ситуация не несет угрозы для жизни больного, а просто может облегчить его состояние, то тогда есть разрешение нарушить запреты, установленные мудрецами, но не нарушать при этом запреты ТОР. Здесь, конечно, очень тонкая грань узнать, насколько серьезна ситуация. Uh, угрожает ли это жизни пациента или это просто облегчит его состояние. И решение, конечно, принимает человек сам, врач, его близкие. Но uh, в основном действительно решение принимается в пользу спасения человеческой жизни. Это является основой еврейского подхода к здоровью. Я думаю, что uh, это вот только начало нашего разговора об этой теме, потому что евреи в медицине, uh, евреи в... Uh, ситуации эпидемии, пандемии, которые переживала человечество. Это очень большая тема, и мы можем на наших следующих встречах об этом еще поговорить. А сейчас я хочу передать слово Елене, чтобы она рассказала вам о шести сферах в сфере здоровья. Спасибо, Марина. Это было очень интересно и полезно. Да? Прежде чем перейти непосредственно к шести сферам приложения усилий для поддержания своего здоровья, хочу сказать, что здоровье у нас, можно сказать, одна из самых серьезных, глубоких, и работает с женщинами разных возрастных групп, и затрагивает объекты важные для сохранения физического, так и психологического здоровья женщин. Но мы хотим подчеркнуть, что мы не врачи, мы, мы не учим, мы не лечим. Мы просто неравнодушные женщины, представители общественной организации. Мы помогаем женщинам изменить отношение к самим себе и своему здоровью и вовлечь в этот процесс своих подруг, своих близких, свою семью. Хочу сказать, что в 2010 году в рамках интеграции, Юлечка, мы можем двигаться дальше. Двух отделов нашей организации «Женское здоровье и еврейское образование» была создана программа бейт -бина Женское здоровье». И специально для этой программы был разработан сборник информационно-методических материалов, раскрывающих физические и физиологические особенности организма женщины в различные периоды ее жизни. В разработке этих материалов принимали участие специалисты в различных областях медицины и здравоохранения, а также специалисты в области еврейского образования. Это было чудесное сочетание еврейских текстов и рекомендаций медиков. Создавая этот сборник, мы надеялись, что цикл интерактивных занятий, представленных в данном сборнике, вдохновит женщин на более внимательное, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких. Как Впрочем, это касается всего, что делает проект Кеша. Мы вдохновляем женщин и жизнь своих близких к лучшему. Итак, первая тема сборника, кстати, так и называется Шесть сфер приложения усилий для создания здорового образа жизни. И проект Наташи так и называется. Шесть сфер приложения усилий для создания здорового образа жизни. Что же это за сферы? Вот они. Здесь на слайде предложено. И я думаю, что вы все примете и согласитесь, что это очень важные сферы нашей жизни. Это физическая активность, питание, духовность, социальная жизнь, участие в деятельности, жизни общины, смягчение стресса или релаксация, творчество. Сегодня мы поговорим о значении этих сфер нашей жизни и чем мы можем заполнить эти сферы в реалиях современной ситуации, ситуации, связанной с пандемией. Итак, физическая активность. Что же, она помогает контролировать вес, улучшить настроение, повысить энергию, снимать напряжение, дает возможность почувствовать собственное тело. Идеи для деятельности здесь очень широкие, очень разнообразны. Это могут быть и пешие прогулки, и отдых, и... Аэробика или просто занятия физические, фитнес, кто чем увлекается. Занятия, связанные с физической активностью, в любом виде. Но важно, как советует специалист, физическую нагрузку примерно в одно и то же время. Тогда эффект будет более сильный и явный. Наше тело откликается на физическую активность, на физическую нагрузку и раскрывает дополнительные резервы. И после занятий, несмотря на вроде бы физическую нагрузку, да, мы чувствуем наоборот, прилив энергии и улучшение настроения. Итак, каждодневная деятельность. Да, в рамках физической активности, что мы можем делать каждый день? Есть какие-то предложения, может кто-то хочет сказать? Это может быть какие-то дела, связанные с, с нашим бытом. Есть кто-то, кто желает высказаться, что-то посоветовать, поделиться опытом. Ну, может, по мере нашего дальнейшего общения или И вашего она? более близкого общения, да? Да, я думаю, что у женщины огромное количество способов быть физической активности, не занимаясь при этом спортом. Ну, например, уход за маленьким ребенком, постоянное движение, уборка по дому, где-то потянулась, где-то наклонилась, это тоже своего рода физическая активность. Пеший поход в магазин, это тоже физическая активность. И таких примеров очень много. Совершенно верно, Юлечка, спасибо Уж за дополнение. Да. Можно мне? Да, давай, именно, конечно. Ну, сила своего возраста, Юлечка, у меня уже позади детки и прыганье, и все остальное, но я хочу с радостью похвастаться, что за последний год я на 18 килограммов похудела, ну, на таком правильном питании, которое приемлемо для меня, сильно не утруждая. Но я поняла, что ä, при похудении, конечно, и в моем возрасте, мое Тело начало опускаться, поэтому я все-таки специально делаю себе нагрузки. Вот мне дети подарили степер, на котором я хожу. Когда я прохожу мимо него, мне становится стыдно, я на него прыгаю делаю хотя бы 100-200 шагов. Вечером обязательно мы с мужем гуляем. Uh, ну и так далее. Да, я делаю до 600 вообще-то <laughs> шагов на нем. Вот. Ну, эти вещи имеют место для того, чтобы быть в тонусе, но хоть немножко самой себе нравится и быть в позитиве. Отлично. Извиняюсь. Отличная и хорошая идея. И ты забыла сказать, что детей нет, но теперь мы водимся с внуками. Да? Я знаю, что у тебя внуки... Внука в брату, радости и это... удовольствии. У меня их пятеро, да. Это в радости и удовольствии, да, это, это физическая подвижность да, для нас. Да. А, смотрите, <как> а, можно включать физическую нагрузку, свой отдых, да, мы, вот и сказала Инна, что она прогуливается с мужем, это замечательно, очень хорошая идея, тем более сейчас, в период коронавируса, когда мы не можем общаться и выходить в места, где много людей, спокойная прогулка с мужем, где-то в том районе, папу, где мало людей в тот момент и в тот период времени, это будет очень хорошо, да. А, кроме того, можно просто разговаривать по телефону, стоять, а не сидеть, да, перебирать ногами, можно это, и к разбиранию шкафа и так далее. Ну, пойдем дальше. Инна, кстати, упомянула, да, что она худеет и большую роль в этом сыграла питание правильное, да. Еда действительно влияет на наше настроение, уровень энергии и внешний вид, как мы знаем, да. На это ощутимое влияние оказывают химические соединения в мозгу. Некоторые из этих соединений успокаивают нас, а некоторые возбуждают. Например, цельные, зерные, богатые жирными кислотами омега-3, так, такие как лосось, орехи, продукты сои, могут улучшить наше настроение, сон и общее самочувствие благодаря своему воздействию на эти особые соединения в мозгу. В каждой культуре еда играет значительную роль в личной и семейной жизни. Вы можете пересмотреть свою нынешнюю диету и попробовать вести здоровые привычки питания, переключиться на другие виды еды и даже методы приготовления пищи. Здесь какие советы? Вот они у нас обозначены. А, узнайте больше о здоровом питании. Смотрите, если сегодня мы с вами вышли в Zoom, значит, вы владеете, э, умеете обращаться с гаджетами, умеете как минимум входить в интернет. И набрав несколько слов «здоровое питание», вы получите в ответ огромное количество рецептов э, здоровых здорового питания. Кроме того… Это особое удовольствие обменяться рецептами здорового питания со своими подругами, коллегами, а может быть, даже приготовив что-то, принести и поделиться с кем-то. Да? Главное здесь действовать. Э, пусть это будет сегодня одно что-то я съела здоровое и правильное. Пусть я сказала себе, что на этой неделе я буду правильно питаться два раза или три раза, и постепенно увеличивать это до максимального количества. А, хороший совет, когда мы э, готовим себе что-то на работу, причем готовим это заранее, а не последнюю минуту, когда быстро закидываем бутерброды с колбасой, сыром, и все. Тем более это и не кошерно, да, и неправильно. Э, можно накануне продумать, да, что я себе хочу приготовить. Купить в магазине заранее, и сделать свой перекус на работе приятным. И так очень важно, да, питаться правильно. Тем более в наше время, в общем-то, продукты доступны самые разнообразные. И надо сказать, что цена их тоже может быть разной. И я уверена, что многие из нас в этом году более активно занялись садом, огородом, дачей и постарались вырастить что-то, что они смогут употребить пищу в течение года, рассчитывая на здоровье наших собственных продуктов. Следующая э, сфера, где бы, э, которой мы должны уделить внимание, это духовность. Поддерживать свой дух – один из способов развивать в себе силу не пасовать перед препятствиями. А препятствий, как мы убеждаемся, у нас достаточно много, и появляются они самым неожиданным образом. Когда наш дух силен, мы, возможно, все равно будем испытывать чувство неуверенности и некоторого страха, гнева или беспомощности. Но нам легче самим справиться, если мы себя чувствуем более жизнерадостными и более спокойными. Как духовность улучшает здоровье? Духовность может дать ощущение осмысленности жизни, больше сил для преодоления проблем со здоровьем. Она может помочь уменьшить усталость, беспокойство, а иногда и даже боль. Заботясь о себе через эздаизм, например, в нашем случае, познавая природу, изучая искусство или любую другую область, интересную нам, мы получаем более глубокое осознание своей цели, своего назначения, и своей значимости и связи с этим миром, связи с родными, близкими и друзьями. Как мы можем работать в сфере духовности? Во-первых, бывать на природе. Причем не просто бывать на природе, да, а наслаждаться. И в этом отношении, что Юля, что Марина, что Инна Моторная, мои дорогие коллеги, они замечательный пример. Сколько раз мы видели фотографии, когда Марина идет к морю и делится красотой заката, рассвета, да, Инна выкладывает постоянно фотографии, как они пребывают на природе и, и чувствуется по настроению фотографии. что это действительно удовольствие. Юля, куда бы она ни поехала, она все время выкладывает свои фотографии и большое спасибо ей за это. Здесь еще можно сказать, двойная функциональность, девочки. Вы не только себе несете радость и удовольствие и свою духовность и свое состояние улучшаете вы заботитесь о всех нас и это действительно правильно вот вы знаете я э, когда-то задумалась, но ну, зачем люди выкладывают в Facebook там еще куда-то столько много всего а когда я получила какой-то период высочения э, от своих коллег и подруг поняла что это очень важно связь с своими близкими, со своими коллегами, со своими подругами, да? и вот когда ты видишь, э, знаете, в самые э, ну, тяжелые моменты твоей жизни, замечательные фотографии твоих подруг, где они наслаждаются жизнью, это действительно бодрит, поэтому призываю вас, делитесь своим э, позитивным мироощущением. Да? Лена, можно добавить? Да, Юлечка, Конечно. Мало того, что вы пройдетесь по красивым местам, вы пройдетесь, это физическая нагрузка, вот так и Михаила да. сказала. Я, например, каждый вечер выхожу выгуливать по красивым местам маму. Мы с ней проходим 10 тысяч шагов. И физическая нагрузка, и приятная прогулка, и мы видим красивые новые места, но по поводу фотографий. Когда вы выкладываете ваше красивое, вот вы увидели место, сфотографировали его, выложили эту фотографию, мало того, что вашим друзьям приятно, которые это видят, это болит. когда ваши друзья в ответ вам ставят сердечки, лайки, да, пишут да, комментарии, уже, уже научно доказано, что у человека растет уровень эндорфина и серотамина, вы получаете просто огромный заряд положительного в физическом плане, поэтому это тоже Позитивно на вас повлияет. Абсолютно, да. Спасибо, Юлечка, за дополнение. Что еще в сфере духовности? Искусство. Приобщиться к искусству можно самыми простыми способами. Включить, например, телеканал «Культура» и послушать хорошее классическое пение или классическую музыку. Почитать хорошую книгу, послушать музыку, которая вас вдохновляет. Сходить на концерт сейчас, это становится где такой, где возможным, когда при ограниченном количестве слушателей. Важно питать свой дух, э, ходить на религиозную службу, если, если есть такая возможность. Я знаю, что сейчас многие занятия коллектора проходят онлайн, и не ленитесь лишний раз зайти в э, посетить это занятие, потому что оно в любом случае приобщает нас э, не только к нашей культуре, да, но и к нашей религии, которая, как мы с вами знаем, очень-очень человечна. Э, можно в какой-то момент дня прочитать э, молитву, свою внутреннюю молитву, и неважно, какие вы слова скажете, главное, что она будет искреннее. Любите себя. Нужно себя любить, нужно проводить день Два и вообще жить э, с верой, что стакан действительно наполовину полон. Еще многое-многое в жизни можно успеть. Примитесь, примите себя такими, какими вы есть. Будьте добры к себе. Когда вы просыпаетесь, начните день с позитивной мысли. Улыбнитесь себе самой, сделайте комплимент. Хочется? Оденьтесь красиво. Оденьте что-то из вашего гардероба яркое. Мы сейчас находились долгое время в условиях карантина, и порой действительно не хотелось ни покраситься, ни одеться как-то специально. Когда это с вами происходит, остановите себя, заставьте себя привести в порядок, одеть что-то красивое, да? сделать лицо. И вы увидите, как изменится не только ваше отражение в зеркале, изменится ваше настроение. Иногда достаточно просто принять какую-то, приятную ванну, да, или поменять освещение. То есть здесь варианты могут быть самые разными, да? и важна, кроме всего прочего, связь с другими. Мы, вот Юля сказала, что она каждый вечер выводит свою мамочку прогулять, и это очень хорошо, и это очень важно, когда мы общаемся с кем-то, да? особенно с нашими близкими, с нашими мамами, с нашими дочерьми, Порой у нас столько дел, что нам некогда не то, что пообщаться, погулять с ними, а позвонить. Давайте не будем это забывать, давайте будем находить для этого время. И я по себе знаю, когда я уделила своей бедной маме, которая действительно меня очень мало видит в связи с моей занятостью, ну, 10-15 минут, вот просто разговора, спросила, кто тебе звонил, о чем говорили, у кого-то там как-то дела, я вижу, как загораются ее глаза. Мне от этого очень хорошо. И я думаю, что на физическом уровне нам обеим становится хорошо. Ну, говоря о социальной жизни, да, мы уже, можно сказать, много сейчас с вами затронули, да? Но <coughs> мы должны сказать, что супружеские семейные отношения очень важны, они очень влияют на наше здоровье. Но ежедневная вовлеченность в социальную жизнь имеет еще большее преимущество для здоровья. И то, что мы сейчас с вами общаемся, и как мы рассказали, что проект Кеша постоянно проводит какие-то вебинары, обучение, это как раз и есть наша вовлеченность в социальную жизнь, и мы уже с вами работаем над улучшением нашего здоровья. Да? Есть возможность, выбирайтесь во внешний мир, идите на выставки, общайтесь с друзьями. Нет возможности сделать это офлайн? Да. Встречайтесь с кем-то онлайн. Я знаю, что вот э, с нами делилась Ира Фридман, наша коллега из Беларуси, что когда началась пандемия, они организовали онлайн-встречи э, с теми, кто когда-то э, был активным участником Гелеля, И их встречи собирали до, я не знаю, там сотен человек. И когда началась пандемия, мы, сотрудники проекта Кешер, женщины проекта Кешер, помните, девочки, просто собирались, чтобы поговорить спросить, как у нас это тоже, что мы ощущаем, что чувствуем, у кого какие новости, и это выход был наш во внешний мир. Есть возможность, вы можете вступать какие-то сообщества, при, присоединяться к каким-то группам, любителей поэзии, любителей музыки, любителей порисовать, знаете, любителей потанцевать. Многие из моих подруг ходили вот до начала пандемии, пошли, записались, кто-то на уроки художественного творчества, кто-то танцевальные клубы. Э, ну, если это невозможно сделать оффлайн, сейчас, слава богу, нам предоставляет много и бесплатных возможностей сделать это онлайн. Да? А, или мы можем просто поучиться чему-то у наших близких. Да? Я знаю, что, например, мы, мы с Юлей... Э, Ершовой обсуждали даже дизайн комнаты. Да? И это было как, стяжение творческое. Юля рассказала мне о сочетании цветов. И уверяю вас, так происходит. С каждой из нас э, мы что-то обсуждаем постоянно. Э, я очень люблю двигаться, я очень люблю танцы. Вы не представляете, когда звучит музыка, я готова вот с места и тут же подвигаться. Поэтому призываю всех вас да? услышав музыку, не останавливайтесь, танцуйте, двигайтесь. Идем дальше. Да? И очень хорошо, когда вы делаете это вместе с кем-то. Если сейчас дома муж, постарайтесь его призвать. Если дома внуки, можно их подключить. Следующая сфера приложения наших усилий – это смягчение стресса и релаксации. У каждого, конечно, может быть свой способ, но есть и общепринятые, да, проверенные многолетним опытом. Послушайте расслабляющую музыку или музыку, которая вам нравится. Выполните особенное дыхательное упражнение. Нужно глубоко вздохнуть через нос, сосчитав до двух или больше, и выдохнув медленно через рот, тоже сосчитав до четырех или больше. Нужно подождать немножечко, прежде чем сделать следующий вдох, и вы увидите, как откликается на такое дыхание ваше тело. Можно провести сканирование медленное, спокойное каждой части вашего тела, попробовать, постараться почувствовать тот или иной орган. Вы почувствуете, как наливается какой-то, может быть, тяжесть, а может быть, силой наоборот, каждый уголочек вашего тела. После того, как вы почувствовали свое тело, можно расслабиться. Можно в какой-то стрессовой ситуации сделать какую-то запись в дневнике, передать свои чувства. Можно просто поделиться с кем-то. Вот моя дочь, например, она научила свою дочку, мою внучку, 4 говорить. заговорить ее отрицательные чувства, поделиться. И наша девочка делится не только с нами теперь, но и даже с воспитательницей в садике. И это Очень хороший э смяг... смягчение стресса. Э можно просто сесть в любимое кресло, подняв ноги. Э можно помыть руки под проточной водой. Можно принять душ, ванну. Э можно на протяжении дня повторять успокаивающее вас слово или фразу. Или просто сменить ритм работы и переключиться с деятельности, переключиться на что-то совершенно другое. Можно просто лечь спать, да? можно сделать перерыв. Можно много-много чего. Здесь с нами сегодня Лена Строганова. Я думаю, что если есть Леночка, чего добавит, она нам скажет. Вот, вот буквально одну-две идеи поделиться. Здесь еще, Лена? Не слышно. Ну, во всяком случае, Лена проводилась. Я тут, sorry, а, давай. Да, а, конечно же, да. да. Можно рисовать. А есть еще один способ, который я, кстати, на семинаре говорил, говорила, рассказывала. Можно нарисовать эмоцию, которая беспокоит. Ну, или вообще состояние. Вот прям как рука берет, прям так и рисовать. Потом выписать все ассоциации, глядя на этот рисунок и дать ему название. Кстати, как-то становится легче. Да, да. Мы так действительно Лена, она нам очень много интересного рассказала. И думаю, впереди еще будет много интересного. А еще пеките печенье и устраивайте а, такие семейные посиделки. Вот И пеките печенье из детства, которое вам в детстве мама пекла. Вот такой, знаете, не чизкейки модные, а вот прям печеньки-печеньки песочные ну или какие у кого сделать что-то почувствовать да, тесто да чтобы тепло было говорить да, компот это. вот что-то такое с детства когда у нас стресс нам нужно немножечко так откатиться назад уже это состояние детства и пища и которая ну, нам в детстве была ну как казалось вкусной да там что-то такое бабушку пекла или там мама что-то делала она дает успокоение поэтому готовьте как в детстве мама спасибо спасибо Леночка большое ну и наконец Следующая сфера приложения усилий – это творчество. Мы все рождены с творческими задатками и получаем от них пользу для здоровья. Даже если мы не готовы самим себе в этом признаться. Креативность – это не означает обязательное занятие каким-то конкретным видом искусства. Это состояние ума, подвижное, открытое к новому опыту и дарящее радость от самого процесса. Творческое мышление помогает нашему мозгу адаптироваться и оставаться гибким. Творческая деятельность поддерживает в нас интерес к жизни и помогает общению с другими людьми. Творчество может повысить качество жизни и является катализатором изменений. Сколько пользы от чего-то столь приятного – это и улучшение физического здоровья, и хорошее настроение. И большая вовлеченность жизни. Что мы здесь можем сделать? Как видите, список очень длинный, но каждый может выбрать для себя что-то. Да? Можно начать заниматься чем-то новым. Вот Можно пойти на прогулку и что-то пофотографировать, а не просто прогуляться. Можно пойти новой дорогой на работу. Можно сделать коллаж, принести что-то со двора или у себя дома найти, да, и сделать какой-то интересный коллаж и похвастаться этим. И много-много чего, да. Э, список длинный. И я уверена, что если мы спросим друг друга, то мы э, добавим еще очень много нового. И да. чего? Можно заняться. Никто не хотел сотворить. Можно делать это одному, можно это пойти куда-то на какие-то курсы, можно привлечь свою подругу, да, можно попросить кого-то близкого э, научить тебя что-то делать. Творчество очень широко, очень многогранно. И призываю вас сделать это и почувствовать радость от этого, прилив э, позитивных эмоций, вы поймете, что это польза и физического здоровья. Мы, кстати, сегодня, если у вас будет терпение, мы закончим буквально минут через 10-15, да, я имею в виду вообще нашу встречу сегодняшнюю, вот сейчас я заканчиваю свою презентацию, свой рассказ, и мы перейдем к мастер-классу. Мы покажем вас видеоролик, как вы можете найти для себя очень простое и в то же время воодушевляющее э, занятие. Ну и, наконец, совет. Да? Как проверить, действительно ли задействованы в вашей жизни все шесть сфер приложения усилий. Во-первых. Во-вторых, находите ли вы в своей жизни время тому, э, для того, что вам действительно нравится. Можно нарисовать вот такой кружок. Понятно, что он будет иметь больше, гораздо больше секций. На этой, э, этот, кстати, упражнение называется «Пирог времени». На этой диаграмме вы можете а, обозначить то, чем вы занимаетесь в течение суток. Если, например, вы спите, представьте, что э, весь кружок у вас э, разбит на 24 э, секции, да, на 24 раздела э, по часу на, каждый, на сутки. Если вы, например, спите 8 часов, то 8 граней у вас уже будет занято. Если вы спите 10 или наоборот 4-5, то, соответственно, уделите. А дальше запишите то, что вы делаете в течение дня. Вот очень детально постарайтесь это сделать. Понятно, что это потребует времени, но это можно совместить работу над этим кругом, например, с просмотром какого-то сериала или в ожидании чего-то. Это очень полезное занятие, вы убедитесь, э, как оно вам поможет организовать и, может быть, даже перестроить свою жизнь. Когда вы вот так заполнили этот кружочек, все, все секции прописали, отдельно пропишите как минимум 5 вещей, которые приносят вам радость и спокойствие духа рядышком. А дальше, ну, вообще считается, что можно написать до 20 таких вещей. А затем проверьте. Если место этим вещам на вашей диаграмме, и если не будет такого места, то подумайте, что вы можете сократить, какую деятельность урезать как-то эффективно, чтобы найти место для того, что вам действительно нравится, что дает вам жизненный заряд энергии. Ну, и в конце своего разговора я, конечно, желаю вам, будьте здоровы, и пусть вот эти ладошки, Юлечка, ты показываешь уже, да? Последний слайд, да, спасибо. Пусть эти ладошки объединят наше желание быть здоровыми, наше желание общаться во имя здоровья. И пусть эти ладошки согревают и передают нам ту жизненную энергию, которая нам необходима. Спасибо. Ну и закончить наше сегодняшнее мероприятие мы хотим замечательным, замечательным мастер-классом, который нам записала... Алиса, ой, Иночка, я не знаю ее фамилию. Алиса Тригер. Алиса Тригер, да, дочь моя. Алиса Тригер, можно да, я да, скажу? Да, я спорный, тебе про дочку да, не нужно, да, я скажу. А, девочки, смотрите, Алиса Тригер записала нам вот этот небольшой ролик, рассказала о том, как можно украсить свой стол, как можно сделать свое чаепитие вкусным и сладким. И она и мы... Очень надеемся, что это будет не просто для вас определенное знание, которое вы получите, но и стимул к такому творчеству. Поэтому вот посмотрев этот ролик, пожалуйста, сделайте что-то такое творческое у себя дома. Если можно, потом сфотографируйте это, пишите это Наташе, а Наташа уже тогда это отправит нам. И мы можем сделать потом фото-выставку таких ваших творческих работ, которые будут или украшением вашего стола, или украшением вашего дома. Пожалуйста. Да. Букет повышает настроение, а, соответственно, и помогает нам сохранить здоровье. Я уверена, что у нас у всех сейчас вот такие тоже теплые положительные эмоции, и, и Алиса, и мы все очень надеемся, что вы что-то дома попробуете делать. Это может быть не только букет вот такой, который Алиса предложила, что-то такое творческое, и оно поднимет вам настроение, и вы поделитесь фотографиями ваших вот этих произведений с нами. Да. Спасибо большое за эту встречу. Я думаю, что это было интересно и полезно. Мы с кем-то познакомились впервые, с кем-то мы продолжили наше знакомство, а с кем-то мы уже давно на этом пути, и я уверена, что теперь у всех у нас впереди очень много интересного по этому проекту, посвященному здоровью. И на наших других встречах мы приглашаем вас на все вебинары проекта Кэшер, которые мы организуем с достаточной степенью регулярности. Я желаю вам выступления Йонг Кипура, кто будет поститься легкого поста, и Гмар Хатиматова, чтобы наша запись в книгу жизни была скреплена печатью, чтобы мы и наши близкие были здоровы, чтобы мы в новом году получали только положительные здоровые эмоции. Все несчастья обошли наши дома стороной. Всего вам доброго, дорогие. До следующей нашей встречи. 5 октября. Мы все присоединяемся к пожеланиям Марины. Да? Да. Желаем всего самого доброго, здоровья и еще раз спасибо Наташе. Поздравляем ее с началом деятельности и ждем вас всех на следующей встрече. А на следующей встрече, Наташа, расскажите, кто будет у нас буквально одно словечко. Два. Вообще, конечно, мы планируем пригласить а, Марину Сагель, я с ней уже разговаривала, нужно еще будет обговорить. Единственное, что э, все-таки, я думаю, что не 5 числа, а может быть тогда, если не 6-го, то 7-го или 8-го. Но это мы с вами еще обговорим. С 7-го или 8-го у нас начинается да, а, субботник. Суббот. Суббот. У нас будет большая-большая субботная вечеринка проекта Кэшет. Что... На которую мы вас приглашаем. Да, я мы я тогда занес, согласуем. Да. У нас ну будут вечеринки в общении, я надеюсь. Ну да, но у нас <с просто два дня, у нас день первый, день второй, поэтому кто на какой сможет. Поэтому, к сожалению, тут вот так. А дальше потом мы заходим в шарфон.